всем привет сегодня в своем видео я расскажу как вывести системную информацию о компьютере размер жесткого диска ip адрес имя и многое другое что нам необходимо сделать открываем браузер заходим на сайт microsoft ссылочку я оставлю в описании и скачиваем программу bg info нажимаем сохранить у меня она появилась на рабочем столе. Мы ее распаковываем, открываем и запускаем с вами программу. Так как у меня образ 64-битный, я запускаю BGInfo 64. Перед нами открывается окно. Здесь нам необходимо добавить то, что мы будем видеть на рабочем столе при запуске. Как вы сейчас можете заметить, с правой стороны у меня отображается размер моих жестких дисков. Так, запускаем еще раз. И добавьте, с вами добавим сюда IP-адрес. Выбираем IP-адрес, добавить, применяем. И у нас с вами появился IP-адрес. Также мы, если захотим удалить, то мы просто строчку стираем. Вот, допустим, стерли. Сохранить. И у нас с вами остался размер жесткий диск. Также можем мы добавить. Здесь есть у нас boot time, время загрузки, процессор, getway, DHCP, DNS, имя, хоста, MAC адреса и много-много другое. Вот таким методом можно типа виджета, о размерах ваших жестких дисков. ребят если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!